Короче, снаряд прям возле нашего коллеги дома. Повредили забор, вылетели стекла в окнах и в теплицах. Что это и откуда конкретно прилетело, пока неизвестно. Мы подрали, мы подрали. Вы вышли э, возложить святые вы против войны? Я прошу прощения у отца за то, что мы не уберегли мир. Это дом номер 112 на улице Дальней Садовой а Вот хозяйка дома, Лариса Поснулась, собственно, я от какого-то грохота сильного Все до окна добежали и, это, и В общем, вот этот весь грохот Я первая, что почему-то вот так вот лицо рукой закрыла и все и, в общем, на этом, ну, это как бы секундное дело, пару секунд, на этом все закончилось. Я все, я, я не понимаю, что происходит вообще. Я кричу, мама, мама, кричу. Снаряд упал рядом, но он упал на напротив нашего дома, поэтому наш дом как раз больше всего пострадал. Это шок просто для нас вообще, что это война. Бабушка у меня покойная была, она у меня 2002, ой, в 2020-м умерла хорошо, она этого не видит. Она всю войну пережила. Она все это знает. В Белгороде. Она, да, с Беларуського района, с Гриворонского она. Ее mm -hmm. в немцы забирали в эту, в плен. Она в плену у немцев была. А теперь вот получается нам, на наш век. 20, вот поверьте, вот кто вот будет смотреть вот, это вот, вот эту запись, вы вот, вот, головой своей подумайте, вот вообще, люди, не люди, правительство, не правительство, не знаю. 21 век, неужели нельзя, у всех есть языки, все знают язык, русский, английский, французский, украинский, все знают, все знают, неужели нельзя ваши проблемы личные договориться о дипломатически, это как? Некоторые СМИ почему-то написали, что это последствия обстрела украинской армии, но я не видела официальный результаты расследований. Наталья, расскажите, почему вы сегодня решили выйти на пикет? Ну, потому что происходят невероятные, ужасные события, которые ну, невозможно, невозможно взять, невозможно пережить. И самое страшное, что это невозможно что-то сделать. Потому что война — ужас, который... разрушаются две страны — Украина и Россия. Все стараются сделать вид, что меня нет. А как вы думаете, почему? Почему? Да. Ну вот женщина сейчас говорила, что вас надо в полицию забрать. Потому что. Потому что запуганные и люди. Девочки, поймите, когда ваша страна в войне находится, нельзя вот это вот. Вот это вот нельзя. Мы должны поддерживать наших пацанов, которые я пытаюсь. И их вот это вы считаете ерундой? Вы не защитить пытаетесь Нет. Вы совсем другими вещами занимаетесь. Нет, я пытаюсь. Это я не защита. защита. Это не защита. Михаил, расскажите, почему вы 28 февраля решили выйти на пикет? Ну, моя гражданская позиция о том, что войны не должно быть, ни в каком проявлении. И назвать военные операции, когда сталкиваются две армии, это сложно. против ребят, наоборот, не выступаю против российской армии. У меня тоже вот брат, который служит по контракту в Валуйках, он сейчас находится где-то, где-то неизвестно, потому что связи уже к неделю от него нет. Вот. Плюс у меня родственники, они проживают на Украине. Вот. Как и у многих, кто проживает в Пилкоровской области, связывают, связывают УЗы с Украиной. И если вот есть сестрой поддерживаю связь и то, что говорят там по телевизору или еще что-то с ее слов, да, вот как она рассказывает все описывает, нам говорят совсем не то. Нам информацию, если так сказать, вообще не предоставляют. Мы живем в информационном поле в барьере. Вы имеете в виду федеральные СМИ? Да, федеральные Правда, что... СМИ, которые вот, транслируют по федеральным каналам. Ну и если возвращаться к вопросу, там, а, а, можно либо человеку высказываться против войны. Ну, что значит нельзя высказываться против войны? Ну, это со стороны очень глупо звучит. То есть запретить человеку высказываться против войны. То есть человек, значит, может высказываться за войну, но против нее нельзя. Видите, не санкционированный. А дненочные пикеты не нужно санкционировать. Уважаемые граждане, просим вас удалиться. Я же в случае невыполнения законных требований в, в отношении в. вас могут быть применены законные методы. Виталий, скажите, почему вы против войны? Ну, война это всегда разрушение. Война это всегда убийство. Я к тому же без понятия до сих пор какова причина, вот настоящая причина того, что происходит. Потому как денацификация, демилитаризация, мне кажется, ну, что это просто-напросто какие-то глупости. И нужно в первую очередь делать у себя в стране хорошо для граждан, чтобы другие посмотрели и сказали, вот как в Европе происходит, а мы хотим в Евросоюз, а мы вот хотим с Россией объединиться, потому что они вот умеют развить, развивать экономику, они умеют там... У них прекрасное законодательство, оно у них исполняется, у них работают суды, и поэтому можно инвестировать в их страны. Но ну, а сейчас мы видим обратное. Документы. Вот такой русский мир мы хотим предложить Украине, Беларуси и другим странам-соседям. Я думаю, все-таки насчет этого нужно подумать нашему руководству, навести порядок внутри страны, сделать так, чтобы нас уважали во всем мире. А то, что делаете сейчас, ну, насильно затащить страну в свои какие-то союзы, невозможно, я считаю. Это ни к чему хорошему не приведет. На шариках написано Миру, мир. у нас будут? Сейчас будем запускать шарики. Да? А в честь чего шарики меня? 8 марта масленица. Беги, бегать. Беги, Беги, беги, беги, беги. Я вам Не. Так, вы значит, девушку избиваете? Дали задерживать их.